Привет! Считаю необходимым все же снять небольшое теоретическое видео по сцеплению на М109Р, ВЗР-1800, М1800Р. Расскажу вам сегодня о том, какие же все-таки виды сцеплений есть, почему они произошли и на самом деле оперирую только фактами. Надеюсь, что я развею все мифы о том, что у М109Р плохое или слабое сцепление. А также напомню вам свои ролики, которые были уже по этой теме. И, наверное, подытожим мы соберем в кучу вот в этом ролике всю информацию, которая вам, конечно же, пригодится при использовании этих мотоциклов и при эксплуатации сцепления в частности. Итак, ни для кого не секрет, что М109Р, ВЗР-1700, М1800Р это тяжелый чопер. на данный момент он считается единственным в мире спортивным чопером с самым большим крутящим моментом. Так вот, в связи с этим вы сами должны понимать, что нагрузка на агрегаты которые, силовые агрегаты, да, которые относятся к сцеплению, коробка передач и так далее. У этих мотоциклов повышенная по той простой причине, что это огромные монстры. И э, для того, чтобы их, как говорится, передвигать, все агрегаты используются по максимуму и очень хорошо рассчитаны э, для этого специалистами завода Сузуки, им это удалось сделать, но тем не менее имеют свои ограничения и условия эксплуатации. Это вам, несмотря на то, что это спортивный чопер и единственный в мире спортивный чопер с самым большим крутящим моментом, извините, что я повторяюсь, я просто хочу, чтобы до вас это дошло, к спортивному мотоциклу это не имеет никакого отношения. И если вы э, видите в рекламе, что даже есть старые такие рекламки самих Сузуки, где э, жгут резину, накручивают на этом красавцы там выходит дым из-под колес и прочее там все все красиво учтите что это разовые такие красивые мероприятия которые гарантированно за собой ведут замену сцепления ремонт коробки и прочее и сейчас я вам расскажу почему и как это происходит бытует мнение что происходили некие рестайлинги этого мотоцикла с усовершенствованием тех или иных агрегатов. Сейчас мы говорим про сцепление. И есть, опять же, такой миф, что э, вообще мотоциклы, я тебе напомню, что выпускаются с 2006 по 2009 год э, в одном варианте. Даже, так скажем, вот э, некоторые э, не технические, но э, обвес и прочие элементы, которые там внешний вид и прочее изменялись э, в таком порядке 06-07, после э, 08-09 были изменения э, там, в э, обвесе и прочее, то есть опять же удешевление производства такое происходило, ну с пониманием э, того, что мотоцикл становится популярным, его хочется производить, его хочется производить чуть дешевле, э, ну, придумывали и совершенствовали э, агрегаты так сказать так вот э, с 2010 года считается что произошел рестайлинг этого мотоцикла в частности мы э, увидели э, тахометр уже внутри фары э, где-то у нас сейчас э, допустим кто у нас там современный да вот представитель яркий представитель появились там э, индикатор передачи и прочее и в том числе э, даже на заводе сейчас продается как э, сцепление 2010 и выше то есть на мотоциклах э, 2010 года и по сей день выпускается э, так сказать э, рестайлинговое сцепление чем оно отличается от того, которое использовалось на 6-9 году? Стало другое количество фрикционных дисков и стало другое количество металлических дисков. Причем остальное все осталось то же самое, за исключением пружин. Пружины стали чуть более упругие, а вот сами диски из-за того, что они стали, их поставили больше, большее количество было... 4 металлических и 5 фрикционных в рестайлинге, ну будем продолжать так называть, в рестайлинге их стало 6 фрикционных и 5 металлических. Вот из-за того, что их стало больше, они стали тоньше. То есть занимают они в самой корзине все то же место, как и было. То есть мы можем смело, если сыграем весь сэндвич сцепления, то есть содержа... содержимое колокола корзины, мы можем свободно переставить с 2010 -го года на 2006, только в сборе и э, начинку всей все этой корзины, и наоборот, с э, 0.9 поставим на 10, на 10 и выше, и тоже все будет работать. Так вот, э, рестайлинг и усовершенствование никакое не происходило, и я вам сейчас это элементарно докажу. Во-первых, если бы была какая-то доработка по, э, по проблемам 06-09 года, то перестали бы выпускать 06-09 год. Но сцепление до сих пор выпускается, и его можно приобрести на заводе под заказ без проблем. Да, и у меня оно тоже водится. Так вот, сейчас можно приобрести и то, и другое сцепление. Но рестайлинга не было по той простой причине, что а, все делается не просто так. Сцепление а, стало а, с 2010 года другое по причине удешевления производства. Да, да, именно поэтому. А, как вы помните, был такой аналог М109, а, как С109. То есть а, тот же самый фактический мотоцикл, только в другом обвесе, в классическом. С большой а, фарой, длинными крыльями и так далее. То есть а, а, классический мотоцикл, классический большой чоппер. Но просто внешне отличается от м 109 так вот, выпускался он э, на тот момент, в 2010 году он еще выпускался. Он снят был с производства в 2011. И для того, чтобы не делать э, для э, мотоцикла М109 и c 109 которые считаются родни, родными братьями, не делать разные сцепления, просто завод решил взять и... Э, выпускать от С-109 изначально, просто изначально с 2010 года, эти сцепления ставить и на М-109. Поэтому это никакой не рестайлинг, а просто завод перестал заниматься, говорится, двумя проектами и перешел к одному общему, объединил их. Но, к сожалению, в 2011 году C109 были сняты с производства и э, по этой причине наверное, про них уже забыли и считается, что это родное сцепление, какое-то усовершенствование для M109. Хотя это не так. На данный момент вообще, в принципе, в мире на эти мотоциклы производится э, 4 вида а, как, как я и говорил ранее, заводом производится 0609 сцеплений так комплектов нет, комплектов не существует это, это тоже, тоже диски и наборы дисков не существует это я придумал их продавать комплектами и оно так прижилось вот. но на самом деле, если вы приобретаете не у меня то вам нужно не ошибиться с количеством дисков правильными артикулами и так далее и чтобы у вас э, не собралось в итоге сцепление часть дисков э, толстых от э, старого э, часть дисков новых от э, нового или не в том количестве Поэтому соблюдайте обязательно вот эти вот все вещи и четко-четко подбирайте. Так вот, помимо двух сцеплений, которые производятся заводом Сузуки, есть еще на данный момент два сцепления. Первое, опять же, это миф, что это английское сцепление. Есть такая фирма EBC. Это очень хитро придумали китайцы. Они зарегистрировали компанию в Англии и как юридическое лицо, и от этого юридического лица продают свои э, китайские э, товары. Сцепление EBC, несмотря на то, что написано там Made in Anglia или прочее, оно упаковывается только в Англии, и просто это рисунок на упаковке. На самом деле это китайщина, причем э, низшего качества, и я очень не рекомендую приобретать... Э, данный вид сцепления если приобретаете то только от безвыходности и сразу берите несколько комплектов потому что это расходник такой что понадобится несколько раз за сезон и еще один вариант в америке небольшая компания частная догадалась о том что можно выпускать диски немножко легче немножко потоньше и пружинки выполнить из другого материала, чтобы они были понадежнее. То есть фактически э, за два года, в 2008 году они начали выпускать этот это, это комплект сцепления, за два года до того, как э, на м 109 r появилось так называемое рестайлинговое сцепление, они уже выпускали фактически аналог этого сцепления. Так вот, они по сей день выпускают, но только в ограниченном количестве, поскольку ну, они не набирают необходимых заказов для того, чтобы это производить масштабно. И в течение полугода набирают определенное количество, потом изготавливают и потом отправляют. Фактически их потребителями являются маленькие компании типа меня, вот, которые есть в Европе, в Америке и так далее, и которые обеспечивают эту компанию должными заказами Вернемся к тому какая разница между этими сцеплениями разница в цене и в качестве я бы не сказал что сильно отличаются штатные сцепления до рестайлинга от рестайлинга да немножко легче и мягче будет работать 2010 но оно и, соответственно, чуть подороже, чем от 0,6-0,9. Но при правильном использовании любого из сцеплений, кроме ЕБЦ, ваше сцепление прослужит очень-очень долго. Но для этого нужно выбирать правильное обращение с ним и понимать, что сцепление – это расходник, и правильно его эксплуатировать. Наверное, проведу такую градацию. ЕБЦ вообще нет рестайлинг uh, uh, чуть лучше процентов на 10-15 uh, может быть лучше и мягче чем uh, сцепление uh, штатное 0609 и uh, сцепление американское кастомное которое является аналогом uh, 10 и выше ну тоже процентов наверное на 10 по мягче отличается если uh, вы не имеете возможность кататься на разных М109Р с установленными этими тремя, допустим, вариантами сцеплений, то, в принципе, никогда не почувствуете разницу. Это нужно иметь просто под боком такие мотоциклы с разными вариантами и специально кататься на том и на другом, чтобы понять и почувствовать разницу. Что касается правильной эксплуатации сцеплений на этих мотоциклах, поскольку я еще раз повторю, что сцепление на этих мотоциклах подвергается большей нагрузке, чем это обычно там, на спортах и прочее, вот. если вы будете его дрючить, так вот, как подымить резиной, сортовать со светофора, то ничего вам не поможет. Вы будете жечь любое сцепление, независимо от того, какое вы купили если же вы не будете гонять как черт угорелый и сжечь резину и будете постоянно следить за правильностью люфта рычага сцепления то сцепление ваше проживет не один год и это не значит что вам нужно ездить медленно или как-то себя ограничивать можно ходить 240 там и класть стрелочку вообще проблем нет но правильное переключение передач определенная скорость не отжигание ручки до отсечки на светофорах и прочего это обязательно и вот понимаете что если мы крутим, зачем вообще нужен этот люфт? Если мы крутим на 4000 или на 5000 оборотов и выше, вообще при эксплуатации подтягивается тросик сцепления, и этот люфт исчезает. Вот если этого люфта не будет, то при эксплуатации на максимальных оборотах он будет перенатягиваться трос и поджигать сцепление. Поэтому нам нужен здесь вот этот люфт поэтому мы его должны здесь соблюдать, потому что в будущем, когда мы поедем, да, вот он будет играть роль вот такого амортизации и предохранения от поджига сцепления. Я опять же начинаю повторяться по своим старым видео, сейчас появится ссылочка, там будет более подробно по этому вопросу, как правильно отрегулировать вот эти все вещи, как за этим следить, вы посмотрите. Опять же, в преддверии э, всяких разногласий по тому, о чем я говорю и что я говорю, может мне кто-то там возразить, но а, все вот эти вот выводы и все утверждения я основываю на том, что я обслуживаю фактически 90 процентов а, всех мотоциклов, которые я занимаюсь. Это получается м 109 r M1050, M1055R. Остальное полтора х И в частности я а, в личном пользовании имею такие мотоциклы. Все, что я говорю, это а, плод эксплуатации этих мотоциклов много-много лет и все кто у меня обслуживаются если прислушиваются к тому что я говорю вот, имеют сцепление очень э, долгоиграющее, э, не поджигают и чувствуют себя абсолютно нормально и вольготно на этих мотоциклах то есть миф про то, что сцепление у этих мотоциклов э, какое-то э, ущербное. Это чисто миф, и э, его плодят только те люди, которые в гараже мучили свой мотоцикл, не зная, как правильно это эксплуатировать, разочаровались, плюнули, продали и сказали, что мотоцикл говно. На самом деле это не так. В общем, надеюсь, что эта информация вам была полезна. Меня зовут Павел, intruder Всем пока.